в условиях территории моста будет воздействие на Бентас, то есть здесь Бентас будет просто уничтожен при строительстве. Будет воздействие на фитоплантон, церковый но это восполнимые потери. Восполнимые потери вот по бентозу, там, он на этой территории не сможет восстановиться, поскольку она будет занята гидротехническим сооружением, вот, и, соответственно, будет воздействие еще через кормовую базу, и, лично, и непосредственно будет воздействие на ихтиофауну. А для этого должны быть осуществлены расчеты экологического ущерба по ихтиофауне, и, соответственно, предложены